Us, ну, в общем что, привет, это Тимус, и вот он новый ролик про мой новый BMX. People, Или, типа, We the People. Только без R. Типа... Мы люди. Типа намек на то, что беймиксеры считаются не людьми. Когда он у меня появился? Ну, получается, я не помню, когда, чуть больше, чем неделю назад. Я решил остановиться на таком черном велосипеде. И, что самое важное, он выполнен. То есть, вся его рама там, ну вот, и все, что вот, вот от нее исходит. То есть, вилка, руль, они все являются хромолевыми. Вам это ни о чем не говорит, я знаю. Но хромоль, это такой металл, который, из которого делают велосипеды тоже. То есть, почти все велосипеды, наверное, они сделаны как бы из металла. А здесь используется хромоль. Боемикса это самое то, потому что он просто-напросто прочнее. И даже со стороны, и на ощупь чувствуется различие между металлом и хромолем. Если детально разглядывать, то mm -hmm. что тут можно? Ну, приятный на ощупь грипсы. Такие, наверное, у большинства баймиксов стоят. Ну, типа, знаете, они так прогибаются, и как бы ты такой прямо намассируешь руку себе. Да, как я уже сказал, руль тоже из хромоля. У меня стоит пока что задний тормоз. Почему пока что? Потому что, кто не знает, на боемиксах их обычно снимают. Делается это, чтобы руль спокойно поворачивался, там, насколько угодно градусов, просто вокруг себя там еще, одну короче, круги наворачивать. тот хромоль, он, знаете, напоминает немного такой мат, чисто матовая раскраска. Естественно, здесь нет никаких серебристых ободов и спиц там, ну, в общем, вы понимаете. Втулка в очень таком интересном исполнении. Мне отлично вот эти вот элементы очень нравятся. еще под выносом точно такой же. На заднем колесе Идет седло, естественно, но крайне неудобно, чтобы на нем полноценно сидеть Я на него сажусь, конечно, иногда, когда типа просто расслабиться хочу Немного отдохнуть и с горки качусь Цепь пока что детственно чистая, идеально смазанная Кстати, смотрите, там такие прикольные звездочки в форме треугольников Ну и, в принципе, все, что тут еще разглядывать А, ну да, и про сами тормоза, и еще пеги Опять же, кто не знает, это такие штуки, как бы, которые вот так вот крепятся, они здесь вот торчат вот так вот, ну и на переднем колесе. Они нужны для того, чтобы на этих пагах, либо, если вы что-то делаете на плоскости, то есть какие-то там, как-то там по-всякому, необычно устаете на велосипед, крутите его под собой, но в основном они нужны для того, чтобы на них кататься, то есть по какой-нибудь перилке, грани, на пегах это все делается. Пеги я решил не покупать, не брать, не ставить, потому что... Ну, по сути, зачем они мне сейчас нужны, если я только... Я, если я до сих пор учусь делать баник и хоп. А тормоза, пока они мне все-таки нужны. И они мне не мешают. Руль я не кручу пока так. Давайте покажу вам мои самые днищенские пока-скиллы, да? Акцент на слово пока. Пока. Я на нем катался, хоть и появился mm -hmm. он у меня где-то полторы недели назад, но катался я пока что, то есть у меня еще два месяца впереди, я пока что катался мало. Здесь что здесь? Здесь только дорога, здесь лежачие полицейские есть, ну и что-то типа для дерта, то есть где-то в лесу, а так ничего. Ну вот, как я уже, пародия типа на крутой фейке. <музыка> Это даже не фейки, я просто врезался в стену, ну не важно. Кто только хочет купить BMX и начать прыгать, сразу говорю, как новичок. Очень болят кисти почему-то, после какого-то, после продолжительных прыжков. Может, дебил и что-то не так делают? Что насчет веса BMX? Так этого веса почти нет. Ну вот серьезно. Оп. Ладно, чесурки отвалится. Не забывайте о том, что я еще учусь. Мои первые трюки, можно сказать. Я еще буду два месяца, получается, тренироваться и у меня есть какие-то туторы в YouTube, да, то есть. Ну, в смысле не у меня, а у других есть. Я буду смотреть. Опять коротенький видос. Спасибо. Конечно же, будет еще много видосов про BMX. Давайте такой чуть-чуть части интерактивчик. Если у вас есть и вы катаете, напишите. Напишите хэштег «Я на BMX. Если вы хотите много видео, где будет много его, пишите хэштег «Еще BMX. У меня теперь все. Вот теперь пока.